Здарова, ребята! Вы на канале Winterfell. С вами, как всегда, Winterfell. В этом ролике мы будем искать способ заработать деньги, не прикладывая к этому особых усилий, не ходя на работу. Во-первых, для того, чтобы заработать деньги в деревне, нам понадобится большой магнит и веревка. Что будет дальше, вы узнаете дальше, а пока ставьте лайки, подписывайтесь и пишите креативные комментарии. Так, друзья, первая проблема, с которой мы столкнулись, это способ найти магнит. Сам магнит мы не знаем, где найти. Мы пошли к своему замечательному другу, строителю, который знает абсолютно все обо Строитель, всем. Печник, каменщик. Где можно Еще найти большой сварщик. магнит? В магазине. Гениально. Это гений. Просто гений. Че, рвем до магазина, ребята? пишет Пишите комментарии, в каком магазине есть магнита, а мы пока будем до него чапать. Слушай, а если вывеску с магнита, с магазина взять эту вывеску магнита и опустить его в воду, у нас получится заработать денег. Нахуй туда ее воду опускать сразу на металлоприемник. Что-то я сегодня туплю. Так, ребята, нужно решить следующую проблему. На магнит нужны деньги, нужно заработать деньги. Мы взяли инструмент для заработка денег и идем к другому человеку, чтобы попилить у него кусты и заработать с этого денег. И купить магнит, чтобы заработать потом. Это пиздец. Это больше денег. Это мамкины бизнесмены просто. Все, короче, ребята, нашли мы способ подзаработать. Сейчас попилим кусты и заработаем 200... Ой, 300 рублей, да? Пили. и вообще стоят. Нормально. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию, почему... Все работают, а вы стоите. Бля. поддержки. Я это, рак больной, ВИЧ, спит, у меня все. Хорошо, поддержим. Давай, А я оператор. Что вы тут делаете, благотворительность, все занимаемся. Да, да, да. А забор туда понесли? В смысле? Какой, какой забор? забор, забор. Переди, перекрасывать понесли. Да, Все, меня позвали, ребята, это вообще просто контент пошел. Да, ну, а, да, какая собачка. Играешься? Кто это играется тут? Ай, блядь, да цесно! Цы... <свес> вот, заработаю! Да Броссов, блядь! Иди, парни и бросовки одень! Сильно, блядь, руки! На кнопку не нажми! <свес> Ай! Папа с бинзапилой, бинзапилой Тяжело быть оператором? Пошел, ты. Давай. Давай, помогу! Она не хочет их Ты что, там под дерево что-ли спрятался? Я Замаскировался? Да кидай! Ой! Блять. Вот так и зарабатываем в деревне. Да господи ты, мама. Ух, что тут, Иван. А как зарабатываете Моя вы, и пишите и в комментариях. Говорит, у тебя очко порвано? Да. А на штанах? На штанах нет. У тебя дырка нажата. Через штаны не видно просто. Ходи! <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> Может, я люблю смотреть на мужские задницы? <соединяющие> Шеф, контент! Винтер смотрит на мужские задницы, смотреть без смс-регистрации. Ее, <соединяющие> <Я> герпукол! Тыгайся <соединяющие> чисто сразу стало, почти. <соединяющие> Все, выкупаем дом за 500 тысяч. Отдашь 300? Ладно, 200. Поверь, все тысяч. Ну, <свят> давай. Ну все, новый контент. Покупаем дом, да? Удачи. А, да. а, вот. а зачем? Нет, нет, нет. Это не у счетчика нету крышки, а крышки нету для счетчика. Все, ау. <свят> все, идем на улицу Ты снял? Куда Знаешь, мы... как тебе сейчас штрафы въебут за эту хуйню? Ну, черт, мне ну, уже так, ребята, благотворить продолжается. Теперь облагораживаем этот участок на улице. Группа поддержки уже работает, все работают. Летом еще будем перекрашивать дом в синий. Подписывайтесь, ставьте лайки. И, возможно, ваш дом будет следующим. Все, даем ребенку почувствовать. Заглуши. Ты чё, эмпилишка, Сталшовка, блядь? Видел, просто вот так вот сперващий. Наши ты Сотрасти. 20. А эти смотри как шок-контент Девочка работает отверткой Смотреть 7 без смс регистрации двумя прикиньте, да, прикиньте, двумя руками Еще и без хрена в руках Тоже повертом так же работаешь? Да Так же крутит, блять, его Ставила молотком сверху, забила это она сперва полчаса, короче, выкручивала, чтобы посмотреть, как дверь открывается. А теперь накосячила и закручивает обратно. Все, пацаны, пошлите. Пускай работает, девочка. Мой все, косяк. Где? Ну, я знаю, что магнит. Разве? Да. Дайте гвоздик, блядь, такой. Все, ребят, мы проблему с магнитом, короче, почти решили. Можно даже не идти, не покупать. У нас, как всегда, мастер, который все знает, все по всем знает, как всегда. Дал нам решение. Ну, смотри, магнит. Только с той стороны. Их, она тут слабая. Ну, на, И фина, ту потом соседи, ну все. Значит, чего? И собачь? будем собачь, миллионы собачь. делать. Это не димфу, он будет бегать, курить, Так, все, ребзи. А, в следующей серии, короче, будут поиски с магнитом. Будем миллионы рубить, да? На магните. Все, будем водоемных цепочки золотые искать, которые килограмм по 200 стоят. Вагоны, Вагоны доставки. Куда ты опять полезла? Ой. О, где тебя Опа. ну на мост его потом закину. Проколок. Нет, это для рыбы. Короче, ребята, я... Она по... Контент берется. Что, назад не выбирается? Откуда у тебя это? А, это было... Контент просто растет на глазах. Мы и уже это... не просто в следующей серии будем искать железо с помощью магнита, Ну и <смех> рыбу с помощью. Как так хуйня называется? Это? Это человек. Это, это. Короче, ребят, вы поняли. Не прощаемся. До следующей серии. Нет. Пока.